The girls, ну что ж, сегодня у нас будет разборчик красного босса и красного демона. экстремальная, То есть, не высокая, а экстремальная сложность нашего босса. Ну что, давайте посмотрим, что этот босс из себя представляет. Во-первых, он получает урон неплохо. От всех, то есть в отличие от серого босса, он будет получать урон от наземных и также от летающих ваших юнитов. И дальники ему будут наносить тоже неплохой урон. И давайте посмотрим вообще, что из себя представляет данный босс. Команда, которая вам потребуется на этом боссе, то есть персонажи, которые вам здесь полезны будут. Следующее. Это Густав, потому что он замораживает. Это кинг зеленый, не подойдет, синий подойдет, сюжетки которой. Потому что он может в камень превращать нашего босса. А нам по КД надо кидать против нашего босса какой-нибудь стан. То есть либо камень, либо заморозка. На последний ход у вас должен быть этот элемент. Либо заморозка, либо стан, либо же окаменение. Вам это важно. Почему? Потому что иначе он будет вставать в стойку. А так как у нас слайдер часто используется на красном демоне, вы должны будете еще знать одну фишку. Слайдер наш, он один из интересных персонажей. Давайте посмотрим, сможем ли мы зайти в него. Нет, зайти не сможем. Но все равно скажу вам, что он делает. У него пассивка делает следующее. В общем, пассивка нашего слайдера синего, она ему позволяет наносить в три раза больше, с большим шансом, крит-удар по врагу. Что это значит? То есть вы будете оттачить вашего босса, постоянно критами почти. Но давайте посмотрим, что у нас да как. Данный босс бьет довольно сильно, но не так сильно, как наш серый босс. Здесь у нас будет уже, насколько я помню, два сердца, которые мы должны будем у него уничтожить. А на высокой всего лишь одна. Поэтому давайте смотреть что да как. У нас фаза будет первая сейчас. Что мы должны будем сейчас, по сути, сделать? А по сути мы должны будем неплохо так его станить постоянно по КД. Важно, если вы идете на экстремальную... Вам обязательно нужно брать с собой стикер, который показывает возможность окаменить вашего противника. Ну, давайте начнем с вот этого, с вот этого. Ну и под конец я буду наносить заморозку. Смотрим на урон нашего синего слейдера. Ну, 33 тысячи, неплохо. 22 тысячи, это всего первого уровня наши умения. И заморозочка. Заморозочка не позволяет нашему боссу вообще двигаться, вставать в стойку и так далее. Так, у меня есть заморозка, поэтому я ему показываю, что у меня есть заморозка. Ага, может использоваться суперприем. Так... Так. Раз, два, три, четыре. Я наношу последний заморозку. Отлично. В принципе, вот так вот мы потихоньку-потихоньку убиваем нашего босса. У него будет всего три сердца. Насколько я понял, сейчас вот я увидел, вспомнил, что у него три сердца. Ну, то есть он два раза будет вставать. Я это имел в виду. Что ж, у меня есть ульта. Но у меня нет... А, нет, у меня есть. Могу использовать. Могу использовать. Почему бы и да. У меня есть всегда контроль почти. Ну, а вот когда у меня его не будет, мне поможет наш многоуважаемый товарищ Бан. Ну, посмотрим, что у нас, да как. Урона почти от густого нет. От него требуется только замораживать. По сути, это его главная черта. Вот мы, собственно, шотнули нашего босса. Ну, почти. Можно это назвать шотом или нет? Посмотрим. <свот> Вторая фаза. Вторая фаза. Что мы здесь должны сделать? По сути, то же самое. По сути, то же самое. У меня есть контроль. Так. Так. Я вижу, что у него есть две ульты. В принципе, это отлично. Это просто отлично. Um, ну, пусть будет так, пусть будет так. Камень второго уровня не будет заменен на заморозку первого уровня. Поэтому, ну, мне, в принципе, тут нечего терять. Уран, как вы видите, от наших Кинга и Мерлин, в принципе,. Примерно одинаковые, в районе 20 тысяч. А наш слайдер с первого уровня скилла наносит 20 тысяч. Поэтому задумайтесь, кого вы будете брать. Так, у меня есть заморозка. У меня есть заморозка. Поэтому я делаю так, делаю вот так. И заморозку буду использовать под конец, как обычно. Почему? Потому что надо. Вот мы наносим 19 тысяч с одного скилла. А вот тут уже 32 тысячи вылетело. Как вам такое? У нас наша Мерлин и Кинг нанесли вообще общей сумме столько же, сколько второй уровень скилла нашего многоуважаемого слейдера. Ну что ж, давайте атака. Запрошу атаку. Я думаю, что мы убьем его. Поэтому полностью надеюсь на то, что мы его добьем. Но, в принципе, мы должны будем это ультануть сильно. Две, две ульты мы убить должны его будем. В принципе. Даже три ульты. В принципе, в принципе, нам даже не страшно тот факт, что наш босс может стать в стойку. Почему? Ну, потому что. Потому что нам это не страшно. Мы под конец фазы. Зачем нам вообще переживать из-за чего-то? Но ударит он нас раз. Вон, видите, урон от него вообще масенький. Поэтому страшиться особо нечего. Но вот столько от него, конечно, это самое неудобное. Поэтому делаем следующим образом. Наносим урон по нему. Просто урон наносим. Все что угодно делаем, только только бы урон нанести. Наша задача в этом. Зачем мы ставим заморозку либо же окаменение в самом начале, когда он встает в стойку? Чтобы отменить его стойку. Если у вас нет умения отмены стойки, пожалуйста, окаменение, оглушение, все что угодно. Это вам поможет. Ну и под конец, естественно, можно ему дать еще окаменение. Почему? Да потому что. Урончика сейчас будет достаточно. Я думаю, что я его с одного скилла убью уже. Ну и, в принципе, вот как-то... Как-то так пусть будет. Пусть будет так. Да. В принципе, Слейдера было достаточно, чтобы уничтожить нашего красного экстремального демона. Что? А ага, теперь третья фаза. Третья фаза, в принципе, ничем не отличается. Урона от него будет больше. Но так как мы его постоянно станем, нам это не важно. Нам это не важно. Так... Так, пусть будет так. Ну и, естественно, окаменение. Что у нас? Ульта. Ульта, в принципе, должна быть. Но где-то 30 тысяч, наверное, нанесет. А, ну 23 тысячи. Ну ничего страшного. Тоже неплохой урон. 23 тысячи. Ну почти одинаковый урон получился. Но это же кинги. Это же все кинги. Вот наш Многоуважаемый бан нанес немножечко урона. Ну, в принципе, нормально, в принципе, нормально. У меня есть окаменение заморозка имеется в виду, поэтому нам не страшно. Так. И на следующий ход у меня уже будет подготовлено два контроля. Это очень и очень неплохо. А самое интересное тот факт, что у нас Мерлин-то тоже заморозку ему дала. А заморозка, заморозка это довольно неплохая штука. Как вы видите, не восприимчивость, потому что у нее было уровнем выше заморозка. Наносим урон, наносим урон. А что нам еще остается? У меня есть, в принципе, чем контролить его, поэтому почему бы и нет? Почему бы и нет? Урон, в принципе, мне нравится. Урон от слейдера прям конфетка. А вот от ульт наших главных героев, которые, вот, кстати говоря, недавно выходили. Вот Мерлин та же самая. У них с ульты не так много урона. Но от ульты, в принципе, тут ничего не меняется. Нам нужно только бить. Нам надо только бить... По сути, нам надо только бить. Так, ну посмотрим, посмотрим, что у нас, да как. В принципе, мы на не, вообще просто его убьем. Сейчас вот очень интересная ситуация будет. Сначала заморозку Мерлин повесит. И после этого будет урон от нашего бана. Это очень большой урон, должен быть во, 100 тысяч. Прям вообще шикарно. Шикарно. Если бы в этот момент я еще ультанул. Это было бы вообще шикос. Ну, давайте ультим. Раз, ульта 2, ульта 3. Во, у нас вообще столько ульты просто посыпалось против босса. Раз, два, три ульты от меня, и от него еще ульта. Я думаю, что здесь просто не выжить нашему боссу. Как бы он ни пытался. Ну, вот смотрите, вот мы прошли, в принципе, его. Это было достаточно просто. Что вам осталось только за... запомнить о данном боссе. Вам нужно в, в ваших командах, ну хотя бы по одному, по два, в желательном случае, персонажа, которые контролят вашего босса. Что это значит? То есть вам нужна заморозка, либо же вам нужен зеленый мелиодос, который может с ульты оглушить. Также вы можете использовать гаутера, ну не гаутера, э, густого, густого, который заморозку повесит на вашего противника. И у вас получится еще кинг синий. И получается вы окаменение вешаете, оглушаете, замораживаете, и босс вообще двигаться не может. Ну вот такое вот у нас видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждите следующих обзорчиков. Пишите в комментариях, что вы хотите еще, чтобы я сделал. С вами был Макс. До новых встреч. Пока.